Два коротких свидетельства. свидетельства? А, ну, первое свидетельство, ну я как бы ученик в школе. Первое за два часа учеников в училище. И как бы, ну и в Болгарии как бы два учебных срока. В Болгарии, <соединяющие> два учебных срока. И вот конец срока сейчас подходит. И всегда едва крайна срока. И учителя озвучивают, какие у каждого оценки. И учитель рассказывает, какие оценки ждете. Ну, и я очень, ну, мы молились дома. мне мама всегда как бы говорила, что я что-то, то-то получу, если у меня будут хорошие оценки за а, срок. И в много семолихми и майками рассказывают, что нечто, сколько у им обхудове оценки. Uh, ну, и я тоже молился Богу. Я слышала символику. Mm, и у меня вот по ну, основные предметы вот английский, математика, болгарский. У меня пятерки. По основным э, предметам По болгарскому у меня за последних, по-моему, может быть, года два. По бы... за последние две години были только четверки. И четверки. Uh, Четверки меня, ну как бы родители мои меня не устраивают. четверки тюменный мои родители не ги устраивают. И тоже вот и мне мама часто говорит типа молись перед тем как начинаешь тест. У нас была классная работа. Мойка часто показывал, что все молят переди до запошно тест и махме классная работа. Может быть там перед новым годом. перед Нового Гудина. А потом после Нового года нам озвучили оценки, вернули тесты. Нового года не выносили тесты из оценки. У меня была пятерка. И махпет. И мне, если бы одна точка меньше, один балл меньше был бы, мне, у меня была бы четверка. Какую одна точка по у тебя тогда и мама И еще это благодаря Богу. А второе свидетельство. Благодарение на Господа. Второе свидетельство. Ну как бы то, что сказали то что будет олимпиада по болгарскому казахами чистыми олимпиада по болгарски uh, ну олимпиада была на том то что нам дадут uh, рассказ я вообще да не дадут рассказ uh, который мы должны были своими словами uh, ну написать своими словами то, то есть я вообще со упишем и в сейчасшем времени uh, во в сейчасшем времени uh, ну я такой сначала... ну нам это ну, может быть, в месяц до начала олимпиады сказали. Казахингу месяц поди то Ну, я сказала типа, может быть, я пойду и я записался. И я сказах на майками чуть-чуть и записах? Но в, по в последнюю неделю, может быть, перед олимпиадой. Бачит на средниться Сказали то, что типа нужно будет с масками сидеть. Казах хочет маски. Но ну, я такой, ну, типа нашел себе причину я и. И сказал маме то, что я, наверное, не хочу идти. Казахчин, няма доходим. Мне мама сказала, типа, ну, иди, ну, ты так, же, казах... типа, захотел. Ути, Ваеналий, скажи. <laughs> И, ну, я решился, пошел. И решил да, да? Текст uh, был несложный, был, был очень интересный. Был очень интересен. Я рассказал родителям, он был очень поучительный. в Двух словах, то, что каждый человек очень богат, думаете, человек то, богат. Что у него есть руки, ноги и глаза, что-то и учи. Там был подобный рассказ насчет этой темы. Рассказ по тема. И баллы будут известны на следующей неделе. Не баловите, знаем в следующей неделе. Сколь? А, и еще с нашего класса у нас же есть иммигранты, их всего шесть. и мыши класса иммигранты, общая была шестой. И с нашего класса было только я и одна русская девочка. И вот наша класса была самая ас, и вообще одна русская. И вообще со всех шестых классов, а классов было 11 человек. И мы же самая ну да, и, и вот, давай. <laughs>